Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака РАК на январь 2020 года. Прежде чем мы приступим к рассмотрению важнейших событий этого месяца, хочу поделиться с вами очень важной новостью. В этом месяце стартует третий набор учеников в мою школу астрологии. Если вы хотите научиться анализировать самостоятельно натальную карту от А до Я, то присоединяйтесь к набору. Для этого вам нужно написать письмо на почту либо оставить заявку на сайте. Все данные для контактов я напишу в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Все, кто проявит желание обучаться, получат первые уроки в подарок. Итак, дорогие Раки, в январь 2020 года будет очень необычным для вас месяцем. Это будет месяц поворотных событий. Дело в том, что будут происходить соединения планет очень редкие. И к тому же будет затмение в вашем знаке. В первую очередь, Большой акцент будет идти на ваш седьмой сектор. Это брак, партнерские взаимоотношения, это наши клиенты, коллеги и в целом люди, с которыми мы взаимодействуем очень активно в процессе работы или в личной жизни. Именно вот эта сфера человеческих взаимоотношений будет для вас на первом месте на протяжении всего января, но также и в 2020 году. В период с 1 по 6 число Меркурий, планета коммуникации, Юпитер, планета социального успеха будут соединяться с южным узлом в вашем седьмом секторе. Это значит, что начало года сулит вам очень важные переговоры, общение, это может быть контакт с очень важным человеком, который действительно может повлиять на вашу жизнь, может помочь вам решить какой-то важный вопрос. В целом это может быть просто такое время, когда вы находите свою аудиторию, когда вы находите тех людей, кому вы интересны. Также такое соединение может дать очень важное событие, которое произойдет в жизни вашего супруга или супруги поскольку седьмой сектор как раз таки обозначает этих людей. 3 числа Марс, планета активности, переходит в знак Стрелец, в ваш шестой сектор работы и обязанностей. И при этом сразу же после перехода в этот сектор Марс будет делать благоприятный аспект к Херону, в ваш десятый дом. В целом переход Марса в шестой сектор будет давать ориентацию на ближайших полтора месяца э, на сферу работы, а также на выполнение определенных обязанностей. Скорее всего, у вас будет очень много работы, очень много задач. Буквально вот каждый день будет расписан. И это период, когда вы ощущаете себя очень востребованным человеком, когда без вас не может решиться ни один вопрос. Вам нужно обязательно присутствовать. И в целом... С другой стороны, может быть такое ощущение, что много-много самых разнообразных и мелких дел отнимают у вас абсолютно все время. Помимо этого, аспект Хирону будет давать вам выбор из двух вариантов. Это может быть также сочетание двух работ одновременно. Особенно в начале января вы можете работать в двух направлениях, и, скажем, это будет такой период разделения энергии. Кстати, Херон, который стоит в вашем десятом секторе, э, дает вам право выбора в профессиональной сфере или же может идти разделение энергии тоже, что вы будете, например, работать на двух должностях одновременно или будете выполнять две совершенно разные работы одновременно. То есть фактически это период э, мастерства вашего личного, когда вы можете э, сочетать в себе настолько разные качества, что вы будете просто незаменимым человеком на вашем рабочем месте. Начиная с 7 по 8 число Солнце и Меркурий будут в аспекте к Нептуну. И этот период желательно посвятить своему любимому человеку. Это хорошее время для встреч, свиданий, но в то же время… Скорее всего, вам будет неприятно взаимодействовать с большим количеством людей, это будет вас очень сильно утомлять. Поэтому все-таки сосредоточьте свое внимание на таком очень узком кругу людей, с которыми вам больше всего комфортно, и планируйте на эти дни отдых и создайте себе возможность отвлечься от большого количества. Мыслей, планов и задач. 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 градусе вашего знака, дорогие раки, в вашем первом доме. Это значит, что э, какая-то большая страница вашей жизни уже подходит к концу и э, начнется новый раздел в вашей жизни. И поэтому январь будет для вас месяцем личной ответственности. Это месяц, когда вы доделываете определенные дела для того, чтобы начать что-то новое. И не обязательно вы будете начинать сразу же в январе, вы будете только принимать решения. Но фактическое начало дела может происходить намного позже. В целом, это затмение предоставит перед вами не только возможность что-то завершить, но и возможность начать что-то принципиально новое. Но для того, чтобы это начать, вам обязательно нужно будет, скажем, какие-то страницы уже оставить в прошлом. То есть это такой месяц перехода на новый этап вашей жизни. 11 числа Уран, планета неожиданностей, разворачивается в прямое движение в вашем 11 доме друзей, коллективов, групп, и начиная с этого момента все планеты будут двигаться вперед до конца месяца. Поэтому вторая половина января ⁇ это период, когда нет никаких задержек, когда все происходит так, как должно произойти. И вам не нужно что-то ждать, под кого-то подстраиваться. Все происходит так, как должно происходить. Сам по себе разворот Урана может вам дать нового друга. Это может быть новое знакомство, человек, который будет разделять ваши взгляды, с которым вам по пути. И в целом это может быть даже ваша интеграция в какой-то новый коллектив, новую среду, в которой вам будет довольно комфортно, но очень необычно. Весь период, пока Уран идет по тельцу, по вашему одиннадцатому дому, вы будете, наверное, не раз оказываться в какой-то совершенно новой среде. И каждый раз это будет акцентировано как раз в периоды разворотов планеты. И январь этого года — это яркий пример вот именно такого разворота и такого рода события. Поэтому, скорее всего, вокруг вас будут появляться новые интересные люди, с которыми вы будете общаться и даже решать какие-то свои деловые вопросы. В середине этого месяца, 12-13 числа, произойдет величайшее соединение этого месяца и в целом 2020 года. Это соединение происходит очень редко. Сатурн и Плутон встречаются в вашем седьмом доме. Вы уже могли ощутить, что вот это соединение приближается, и оно будет актуально на протяжении всего 2020 года. Но, тем не менее, в январе это будет как большой выстрел, или это будет как взрыв в вашем сознании. И так получается в этом месяце, что как раз это соединение происходит еще и с соединением Меркурия и Солнца. Поэтому это соединение будет сопровождаться тем, что вы будете о чем-то думать вы будете решать какой-то вопрос, обсуждать его совместно с кем-то. То есть в целом это будет принятие какого-то важного решения. И повторюсь, не обязательно сразу после того, как вы это решение примете, все в жизни поменяется. Но это будет отправная точка, после которой начнется какая-то новая реальность, подготовка к чему-то принципиально другому. И это будет касаться людей, которые вас окружают, и в целом вашей жизни, как вы обустраиваете свой быт и в какой среде вы находитесь. 13 числа Венера переходит в знак рыбы, в ваш девятый дом, и Венера в рыбах даст вам возможность тоже оказаться в другой среде. Это хорошее положение для того, чтобы в январе куда-то съездить или больше общаться с родственниками. В целом, сразу после перехода Венера будет делать благоприятный аспект к Урану. Поэтому может быть хорошая встреча с друзьями, поездка к друзьям, или же наоборот, вы будете встречать друзей у себя дома, в гостях. Это, в принципе, время достаточно легкое, когда вы будете получать какие-то новые необычные эмоции и радость, от общения с другими людьми. 16 числа Меркурий переходит в Водолей, ваш восьмой сектор. Меркурий — это наша речь, наши мысли и общение. Восьмой дом отвечает за финансы, за внутренние перемены, которые происходят. Поэтому вы будете много размышлять на тему финансов, опять-таки принимать важные финансовые решения. Это может быть покупка или продажа чего-то, и в связи с этим тоже Бумажные дела и важные обсуждения. Но сразу после того, как Меркурий перейдет в знак Водолей он будет делать напряженный аспект к Урану. Поэтому в период с 16 по 18 число не стоит подписывать важные бумаги, совершать важные покупки и продажи. 19 числа будет очень необычный день. Венера, планета красоты, гармонии и финансов в том числе, будет в благоприятном аспекте с лунными узлами. Венера находится в вашем девятом доме. Это может быть для вас новая возможность куда-то поехать, посетить другую страну. Это может быть новое знакомство. Это может быть что-то хорошее, связанное с финансами. В целом, январь принесет вам очень много новых возможностей. Главное, не растеряйтесь и обязательно старайтесь иметь вокруг себя сильных людей, с которыми вы сможете решать важные вопросы, вести серьезные дела. И именно эти люди помогут вам изменить вашу жизнь к лучшему. 20 числа Солнце переходит в знак Водолей, ваш восьмой сектор гороскопа. Солнце поможет вам разобраться с финансами, принять правильное финансовое решение. Также Солнце внесет ясность в тему семейного бюджета, то есть вы уже сможете… Скажем, иметь представление о том, сколько вы точно будете зарабатывать, как вам можно распределить эти деньги. То есть, в целом, появится определенность. Помимо этого, хороший период в конце месяца для любого рода финансовых вложений и для того, чтобы опять-таки определиться, что именно вы хотите делать с вашими деньгами. 23 числа Венера будет в благоприятном аспекте с Юпитером. И это очень хороший аспект как для финансовых возможностей, так и для личной жизни. Этот аспект может дать вам очень компетентного человека, который во многом вам поможет, подскажет. Это может проявиться и в вашей личной жизни через улучшение взаимоотношений в браке, через новое знакомство. Помимо этого в... В плане делового сотрудничества это тоже очень благоприятный аспект. Так что обязательно обращайте внимание на то, какие события будут происходить в этот период. 24 числа будет новолуние в Водолее, в вашем восьмом доме. Как видите, под конец месяца сектор финансов, больших финансовых возможностей, финансовых вложений будет для вас очень актуальным. Этот сектор будет активным. И новолуние еще раз подчеркнет важность всех вышеперечисленных тем. Тем более это будет первое новолуние после затмений. Так что это будет вот по-настоящему ощущение, что начинается новая страница. И в первую очередь какие-то вот важные жизненные начинания у вас будут связаны с финансовой темой, с новыми материальными возможностями. 25 числа Меркурий будет делать секстиль к Марсу. Этот аспект создает единство ума и физической активности. Это период, когда вы что-то подумали и сразу же начинаете этим заниматься, сразу начинаете это воплощать в жизнь. Поэтому период вблизи этой даты очень активный для планирования, дел, которые вы сразу же хотите выполнить. 27 числа Лилит переходит в знак Овен, ваш десятый сектор. Лилит еще называют черной луной. Ее транзит по одному знаку длится примерно 9 месяцев. Если вам интересно, что принесет Лилит для вас в ближайшее время, то обязательно пишите об этом в комментариях. И если эта тема будет востребована, я сниму об этом отдельное видео. 27 числа Венера будет соединяться с Нептуном и будет делать квадрат к Марсу. Планеты советуют вам в конце месяца расслабиться, отвлечься от большого количества задач и отдохнуть. Соединение Венеры и Нептуна дает желание, такой эффект витания в облаках. А квадрат к Марсу может вносить путаницу в решение важных дел. Поэтому лучше всего в конце месяца устроить себе передышку и продолжить свой подъем на Эверест уже в феврале 2020 года. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Приходите на обучение в мою школу астрологии. Будем с вами на связи. Пока-пока!